Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Данилюк и сегодня я хочу поделиться своим отзывом о пройденном курсе у Светланы Михайловны Белоус. Но первое хочу отметить, что это специалист очень высокого уровня. И ее знания сразу применяются на практике и дают тут же мгновенный результат. Очень действенные практики. Что я поняла, проходя ее курс, это первое законы мироздания. Это очень важно знать. <кхе> как и зачем сотворены женщины и мужчины, как правильно взаимодействовать. Этот курс очень интересен будет как и подросткам, детям, так и женщинам, и мужчинам. Первое – знать предназначение женщины, что должна в этой жизни делать женщина. Предназначение мужчины и цель – созидать, творить и делать так, чтобы жить было удобно, приятно, интересно, в гармонии. Вот ее курс направлен на то, чтобы мы смогли сгармонизировать себя, сгармонизировать вокруг себя пространство и достигать того, что мы хотим, и постоянно развиваться. Только в развитии человек совершенствуется и улучшается. И очень серьезная миссия ее уроков это гармонизация, мир. Почему? Потому что в обычной жизни. Мы с вами неправильно выстраиваем отношения, ругаемся, раздражаемся, бываем неудовлетворены, злость, гнев. Это все отражается на наших отношениях в семье, потом из семьи выливается на общество, на детей. Это приводит к болезням и к разрушению. Мы это как человек в одном лице, у которого есть и ведро с маслом и ведро с водой и чем мы приходим тушить огонь мы можем подлить масло в огонь и огонь разгорится еще сильнее из-за этого происходит разрушение семьи разводы либо с водой потушить пожар прежде всего уметь управлять собой своими эмоциями и созидать и творить и развиваться мы пришли на эту землю чтобы общаться и развиваться и делать этот мир лучше Хочу сказать, что Светлана Михайловна делает это просто профессионально, и плюс у нее очень много всяких званий, ученых степеней, она каждую свою практику может доказать на уровне закона и физического, и материального, и информационного. Так что, дорогие друзья, присоединяйтесь, знания просто уникальные, я уже применяю ее полученные знания, и они дают результат, я очень рада, и это очень позитивный, неутомляемый человек, постоянно улыбающийся и готов служить человечеству много часов подряд. С вами была Наталья Данилюк, записывайтесь на курс. «Институт человека», присоединяйтесь на потоковые курсы Светланы Михайловны. Вы очень сильно измените себя, свою жизнь и получите то, о чем вы мечтали. До встречи на курсах. Я туда уже записалась.